У меня просыпается молодежный инстинкт, материнский, когда я каждый день варила манную кашу, имея большущую семью на попечении. И тут один из приехавших ко мне внуков стал с меня просить каждый день манную кашу. И действительно, когда я за стол садила шестерых, у меня было счастье от того, что я могла утром сварить большую кастрюльку манную кашу, всем ее подать, разлить. И все поели и ушли по своим делам, кто в школу, кто куда. Я работала тогда тоже. И съев порцию манной каши, не ощущала голода до трех часов дня. То есть это настолько сытная еда, что... Действительно, спасибо Роману, Ромочка, тебе привет, и спасибо за то, что ты меня вернул к этому состоянию, к этой традиции даже. И когда я говорю, кашу манную, я сразу вспоминаю, когда у меня были маленькие дети, и я в день, они у меня вдвоем съедали 3 литра. Манной каши они съедали, немного много ни мало, 3 литра ежедневно. Из бутылочки высасывали. И вообще все выросли на манной каше. Пусть пишут, что она там не полезная или еще что-нибудь. Не знаю. Меня мама так кормила. Я так кормила. Это не вариант. Бюджетненький, как сейчас говорят. И очень даже полезный и вкусный. Итак, чтобы манная каша не уплыла, меня мама так учила, надо всегда иметь рядышком Кружечку с водой, емкость с водой. Вот она только начнет подниматься, туда бабах водички, она сразу несколько тарелочек, тарелочек, то есть несколько порций. Рома у меня съедает сразу две порции. Я порцию съем и Максим съест порцию. А тут у меня на подходе, на подходе закипания, литр молока. Немножечко на дно я. Наливаю водички, капельку, чтобы не пригорало. Раньше в советские годы были такие, сторож молочный, такая железка из нержавейки. Ну, она конечно, пропала, но она мне куда когда-то, конечно, попала, за дальностью лет и множеством переездов, вообще а куда-то делась. И сейчас бы мне ее купить, сторож молочный, было бы классно, а то приходится самой сторож. О, все, поехала делать, ты-ты-ты-ты-ты, вот она пошла, каша. Пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, и оттыть, и все, она пошла обратно. Уже ничего не убежит. Насыпаем туда мелкой струйкой, тоненькой, тоненькой, помешивая, чтобы не было комочков. Кот просится на улицу гулять, а на улице идет дождик. Птичка у нас висела на открытом окне. Всю ночь было окно открыто здесь. И пикало, ой, пикало, песенки пело утром. Не громко так, не навязчиво. Мне нравится, как она песенки поет. Так, каша, стоять. Стоит каша. Так, каша, стоять. Каша, стоять. Стоять, стоять. стоять. Никуда не уходить каша. Вот она сейчас закипит и немножечко покипит у меня. Вот, а когда я утром встала, дождь идет. Я думала, ей не комфортно и перевесила ее сюда внутрь. Она перестала песенку петь. Сидит, он занялась делами своими. А котик, где наш котик? Барсик, ты где? А Барсик, он сидит возле дверей и ревет, на улицу хочет. И вот я жидкую манную кашу варила каждое утро. Свеженькую наливала 6 бутылочек. И у меня девчонки, когда росли друг за другом, эти бутылочки постепенно в течение дня опоражнивали одной было год и четыре другой только родилась ну конечно не сразу я ее манной кашей кормила где-то спустя некоторое время вот у меня теперь кормончики образовались так вот а вечером я снова варила полтора литра кто запекал струльку так и развиваю я горячие такое как и последний штрих последний заключительный для того чтобы не образовывалась пенка Сверху вот она стоит остывает у них обычно пленка там образуется, корка. Я посыпаю сверху сахаром, тонким слоем сахара вот так вот посыплю. Кашка будет сладенькая, а корки, они образуются. Я, а? кашу я, люблю. я люблю кашу с пленкой. Знаешь? Еще раз скажи. Я люблю кашу с пленкой. А, с пленкой люблю Знаете почему? Почему? Потому что... Каша под пленкой, она, хол... она очень горячая, а когда а пленка уже остыла. Поэтому я сначала ем пленку, Она по вкусу, как и каша. Ладно, учтем вот в следующий раз. Так, Толя, так, твой завтрак какой? разогревается. Я люблю с... Он с пленочкой любит. Кто-то не любит с пленкой кашу, а он Рома любит с пленкой каши. Поэтому. С... мы вот я вот всегда просто вот, всегда кашу в школе катаюсь. Я, я наверху все съедаю, а, а то, что внизу, я жду, пока остынет. Все понятно, учтем Так, Ну ладно, приятного аппетита Рома, кто будет молиться сегодня? Я Ну давай, ты будешь молиться а Приятного аппетита, я пойду в город Вы сами тут разберетесь Максима не трогайте, сидите в моей комнате Хорошо, пускай он поспит Рядом с Никольским храмом Нашим красавцем Украшением нашего города В котором расположился монастырь Женский Он и раньше тут был до советской власти расположилась монастырская трапезная, которой предлагает очень хорошую выпечку и очень трудно мимо пройти, потому что я знаю, что здесь работают хорошие люди, профессионалы, и вся выручка у нас пойдет на поддержку монастыря, который там открывается в колонии. Вон если видно вдалеке находятся уже купола Владимирской иконы Божией Матери, которые здесь восстанавливается. То есть колонии здесь уже нет, а есть развивающийся вновь женский монастырь Иоанна Притеченский. Матушка Руфина здесь настоятельница. Вот я сейчас стою на углу улицы Гоголя и Красной улицы и смотрю на купола монастыря с другого ракурса. Напротив вот здесь вот на улице Красной рядом с почтой центральной. Раньше были были дома двухэтажные доисторической постройки, а сейчас вот такой выстроили новый огромный дом в течение его буквально вот с осени, даже года не прошло, уже стены стоят, но наверняка здесь будет какой-то торговый центр скорее всего. Ну Место такое бойкое, центральное, я направляюсь на почту. Здание почты построено в советские годы. Улица Красная, 15. Здесь у нас находится Ростелеком. Связь, факт. Здесь раньше была междугородняя телефонная станция. Мы сюда ходили звонить по межгороду. Сейчас этого нет. Но есть вот Ростелеком и почта. Так она и осталась. Мы еще не нуждаемся в ней. Гречка почем? Кот обеспеченный. А это тоже что ли? А, что? Это а вот это сколько тебе славить? 79 рублей на стоит. Всего лишь? Да. 900 грамм грам. Красный да. Это в пятерочке, да? Да. А что, вы мало денег-то истратили? 800 рублей. Вот это все? Да. Вот это все 80. Да, ну, вам? дали тебе карточку? Да, карточку не дали. Свети. Значит, если ты придешь в пятерочку сегодня, завтра, вот завтра, и придешь продуктов на сумму более чем 550 рублей, то тебе дают вот такую выручай карту, которую надо зарегистрировать, активировать. Ты ее уже активировала? Нет, еще. Так она тут вот прицеплена, да? Вот ее надо активировать, и потом у тебя будут копиться баллы. Баллы тут все расписано, и получается, я сегодня хорошую скидку получила, даже вот две скидки. Ты тоже получила скидку? Да, я вот еще... 35. А вот эти 45 рублей? Вот тебе я хочу дать. Так а зачем мне 45? Ты себе их оставь. мне не зачем. Ну я так ты пойдешь... Я мою истратила. Ты мою истратила. Тебе да. еще одну дали 45. Да. То есть на следующие покупки мне дадут минус 45 рублей, независимо от того, сколько я купила. Плюс... До 31 часа. До 31 июля. Плюс баллы, которые сюда придут, да? Вот. Ну все. Там паника у детей какая-то. Так, дети, что за паника у вас? Бананам, а Банана? у них ничего не треснет? Бабушка Люба, мы будем уже воду поправить менять. Что делать? Воду поправить менять, а знаете, как воняет? Да пусть она воняет. Да блин, постоянно... Они бананы не кушают. Нет, кушают. Постоянно вонь в комнате стоит. Да перестань ты. Какая вонь в комнате? Ты что? О, как у них красиво стало тут. Посмотрите-ка. Это мама принесла тебе камни. О, красиво. Давайте пособираем лево. Красиво стало воняет. у них, ага. Говорит, ну, воняет. Я, я потом еще верю. Что воняет-то? Ну да, воняет у них. Что, то что менять надо вот, что ли? Ну, где вы конечно все-таки? Ну возьми, поменяйте. Надо сначала отстоять. Да, нет, отстоять. Есть 5 литров только. Надо сейчас затарить, пусть она постоит, а потом да придется, можно ее вот, вот Ну вы. А у есть. меня 5 литров стоит где-то, должно быть, посмотреть надо. Так, ну хорошо. Значит, что-то Вообще не ведет нет. ее? Нет. Он нет. Может помер? Камнями, да. Ты думаешь? Максима, где сомик-то у тебя? Ну так ты поковыряй камешки, потому что. Я услышали. ковыряла, я когда их начала засыпать, его не было. Поковыряла-ковыряла, ковыряла, его нет. Так он может и вонять за.. А, этого. Вон он. Где? Вон там, он, он живой? Мертвый. Он мертвый. Да, он его да голову ну там за камнем. Вот за тем большим. Ну-ка, достань-ка его, круг Там все равно грязно. Помер? Сом? Да. Не нет, не помер. Живой? ну да где живой-то? Я не вижу. Да он где он? Вот он, он там зависает. Он Но ночью плавает. А, он там завис? Ну сейчас... Стоп, он, он дышит. дышит? Ты прям видишь, как он дышит? Он За пузырьками его не видно. Ну, вот так-то видно его. Вот, вот, вот он, вот он, вот он, вижу. Он живой точно, да? Да не вы, это специально. Ну ладно. Надо немножко воды менять в аквариуме.